Приветствую всех из Финляндии. Я нахожусь на текущем объекте. Я о нем уже немножко говорил, но много не договорил, скажем так. Сейчас хочу рассказать, поговорить немножко о особенностях данного проекта. То есть заказчики финны, нормальные люди, хорошие, душевные, приятные. Мне, мне нравятся, у нас хорошие отношения с ними. Нахожусь на втором этаже и, как уже я говорил, здесь кухня и гостиная. Это нестандартный вариант, непривычный, скажем. Потому что здесь есть одна спальня, кабинет и санузел. Остальное, большая площадь, это кухня и зал. Соответственно, панорамные окна. Окна выходят на южную сторону. Но так как дом находится на возвышенности, открывается отличный вид. И в данном случае я считаю, что панорамные окна оправданы. Вот здесь. Они к месту. Также в этом доме присутствуют два противопожарных окна. Которые не то, что они там не горят, а они не позволяют через себя пройти огню, передать огонь 30 минут, то есть классификация ЕИ 30. Вот. Это связано с тем, что планировки, когда человек хочет, хочу так сделать или хочу это, то конструкторы и инженеры будут решать уже в соответствии с его хотелками. Захотел человек большие окна и отсутствие перегородок, Получите, пожалуйста, балку из клееного бруса на протяжении всего дома, от края до края, мощную и здоровую. Все. То есть есть много разных решений, но они в каждом отдельном проекте отдельные. То есть их применить для всего невозможно. Вот и все. Значит, здесь будет заливка пола на втором этаже. Будет здесь бетонный пол. ну Теплый пол и, конечно же, и заливка бетонного пола. Никаких радиаторов. Радиаторы я уже за пару лет вообще нигде не встречал. Чтобы где-то они были. Вот. А здесь еще к особенностям можно отнести, что есть два балкона. Один вы не видите. Он справа на южную сторону. Небольшой такой балкончик. Да, с видом на окрестности. И также слева от меня вы видите дверь. Это тоже балконная дверь. Там внизу навес для двух автомобилей, а сверху уже эксплуатируемая кровля, которая будет осуществляться как по периметру будут стоять ограждения, ну, там обрешеточка и так далее, то есть безопасно будет, но будет она эксплуатироваться. Ее размер около 36 квадратных метров, достаточно большой такой формат для дома. Как я всегда говорю. В сегодняшнем мире нет ничего невозможного. Вопрос будет только касаться финансов. Если человек захотел эксплуатировать кровлю, то, пожалуйста, снизу там уже противопожарные нормы пошли, требования и так далее. То есть там прикрутили кучу всего. Всегда эти все механизмы, они как цепь, они связаны. И одно действие влечет за собой другое. То есть никак нельзя по-другому. То есть нельзя взять вырвать и сделать наполовинку. нет потому что там будут свои принципы инженеры будут считать уже по нормам по требованиям по пожарные там нагрузки 10 проект достаточно интересный, и мне нравится так интересно потому что ну, такие решения скажем нестандартные как черные окна изнутри кто-то меня обвиняет в том что я говорю об этом что мне это не нравится я просто лишь говорю правду и свое мнение как я это вижу, потому что не у всех людей есть опыт. Это вот что касаемо э, россиян, то, конечно же, или постсоветского пространства, то люди выросли в трех-четырех поколениях в квартирах, и я сам рос в квартире, потом, там мне достался дом по наследству, и там переходило, переходило, опыт он приходит с годами. То есть, и не факт, что у людей есть этот опыт, но есть мода, все же любят. То есть не важно, что <с> удобно или неудобно. Да? Ну вот шпильки девушки носят, потому что это эффектно и так далее. Но вот ходить-то в них неудобно, но это красиво. Скажем, зачастую люди становятся заложниками моды. Так как я уже не то, что я хочу сказать, я старый да, или престарелый. Нет, просто с возрастом ты начинаешь понимать и ценить, что важно, а что не важно. Что вот мишура. Допустим, ну, как бы... И тебе уже без разницы, на что тебе скажут, в чем ты вот одет, или, или что, или как. Здесь зачастую вы можете увидеть миллионера, он может хуже вас намного быть одетым, и вы даже не узнаете, что он миллионер, а он являться таким может спокойно. То есть здесь руководство все, вот я хожу в спецовке, да, очень часто вы меня видите, потому что действительно это так и есть, это, ну, это скажем, форма одежды. И то же самое руководство, любое руководство, всех контор по идее они тоже ходят в спецовке, они обязаны ходить в обуви которая защитная там с носками и со стельками там от э, прокола гвоздей то есть техника безопасности они должны быть в каске то есть все кто приходит на стройку на любую они как гости им тоже выдаются каски жилетки и то есть просто здесь так принято наверное и никто не обращает внимания на то что руководитель Директор там, фирмы, компании да, или руководитель проекта. Он также ходит в каске, также в таких же ботинках. И там может быть штаны другие. да Но куртка обязательно у него либо желтая, либо оранжевая. По сути, либо жилетка. Здесь очень много людей равны. Я бы так сказал. А этот проект очень интересный. И необычный. Потому что я еще таких вариаций не встречал. И каждый раз я удивляюсь вот, каждому новому проекту. В каждом новом проекте есть что-то, чего еще не было. И это все продолжается. И вот жизнь такая интересная штука. Вот, Так что наблюдайте, смотрите, следите за каналом, как вырастут перегородки. Я сниму, покажу вам, как что тут есть по планировочке, что получается. Пленочку снимем, потому что сейчас мы защищаем окна от брызгов бетона. Вот. Поэтому на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!